Не на ху, а на залупу. Короче, вот у нас есть маразм. какой-то у него, вот, у я сказал, интересный ролик. И правда интересный. Хаванские котики, вот это все. Короче, давайте зырить жестко. Для наречиков. Здравствуйте, смотрим маразма хаванские разоблачения наркотиков» на котиков на ютубе. Вот, мне скинули в донате, сказали, что вышло интересное видео. Сейчас будем мы его чекировать жестко. Погнали, Скажу блин. Сразу, я... Да, да, только перед тем, как погнем. <laughs> Погнали, погнем. Блять, я подумал, что за буква Z, ебаный. Шиза, шиза, шиза. Я почему-то увидел с только букву Z. Я прекрасно понимаю, что данное видео немного не нужно конечно выпускать на канале, тематика которого преимущественно развлекательная и преимущественно для подростковой аудитории. Но все же, если у меня есть какой-никакой единый ресурс. Я, я, я сразу слышу Шурик: то, что он на Шурике говорит. Он сам по себе стал тише. Короче, для тех, кто не знает, маразм себе прикупил новый микрофон, такой же, как у меня Шурас М7Б, а, с предусилителем и только с аудиокарты. Прям по у него нету. Поэтому сам по себе он тихий видосе, Вот я сейчас делаю насотку, и вот я так понимаю. Сурс для того, чтобы опубликовать материал. Видос он... на сотку, а для вас это как бы, ну, обычно, да? То есть не громко. Хотя видос на сто процентов. И создайте резонанс вокруг этой проблемы. Я считаю, что я обязан этим воспользоваться. Для Ютуба вы нужно ставить дисклеймер, что автор категорически осуждает эту. А я тоже должен ставить дисклеймер то, что Хованского я смотрел, мы как-то обсуждали даже отношение к, а, смотрели видос Маразма вроде бы или Артема Артемографа про репутацию э, ютуберов, И как она работает, короче, я там говорил о том, что вот как раз таки К Хованскому хуй приебешься, типа, он никогда не был каким-то прав... праведником, который за все хорошее против всего плохого. Он всегда только, ну, типа... Он прямо говорил, что я, типа, вот, бабки, бабки, бабки, сука, бабки Поэтому к нему и не было претензий, когда он власть рекламировал Когда казино рекламировал, финансовые пирамиды и все такое Потому что, ну, его и продолжали смотреть И, типа, я тоже его смотрел, даже невзирая на то, какой он человек Поэтому вот А котики... Ну, короче, сейчас посмотрим, что здесь Но если он реально котиков рекламировал, то это пиздец Кстати, напоминаю, Хованский — это человек, который в детстве убил котенка Кинул его об стенку за 50 рублей Это история полностью правдива. Это сейчас не шутка, типа, не подумайте Это не прикол ради прикола Типа, есть Прям подтверждение от его друга детства, который на стриме у Хованского спрашивал про эту историю, а Хованский такой типа, ну да, было дело, и чё, типа Хованский кинул, взял котенка маленького, кинул его об стену и убил его за 50 рублей, просто, ну, просто, просто вот вспомнил почему-то. Он сам это рассказывал, да, да, я знаю, ну типа, просто, ну, держу в курсе. Не запрещенных веществ, а ролик носит сугубо образовательный характер. Также предупреждаю, что в данном видео название ни одного мини-действующего наркошопа произнесено не будет. Приятного просмотра. Я Все мы помним нашумевшую ситуацию с TikToker Нико Я помню. В прошлого года провел стрим на платформе Twitch, где он в течение всей трансляции сидел в футболке с эмблемой запрещенного Darknet Marketplace, нативную рекламу которого он А вы помните? Рекламу зарубежного... Поставьте лайк, напишите комментарий и репостните своему друга если тоже помните. Вот файлообменника. обменника. И этот случай вызвал бурный резонанс среди комьюнити ютуберов и стримеров. Не могу утверждать однозначно, но, похоже, если Никогай согласился сделать настолько тупую неприкрытую рекламу запрещенки на своем стриме, то у маркетологов данного трактне магазина изначально был расчет на то, чтобы выкупить рекламу одного популярного блогера с максимально испорченной репутацией, который сделает настолько тупую и неприкрытую рекламу, чтобы другие блогеры и стримеры уже создали резонанс вокруг данной ситуации и тем самым сделали еще больше пиар тому самому файлообменнику, обменнику. Кавычка. Ну что если я скажу вам, что Никогай это далеко не единственный пример подобной рекламы на всем нам знакомых ресурсах И что определенные лица среди медийных персон не снашаются делать рекламу наркошопа. При этом снашаются? делать настолько... Чего, блять? знакомых медиа -ресурсах. и что определенные лица среди медийных персон не снашаются делать не снашаются ими не послышалось блять не снашаются им вам знакомых медиа -ресурсах. и что определенные лица среди медийных персон не снашаются делать рекламу наркошопов при этом делать ее настолько ну блять ну не снашаются и не снашаются ну блять а в чем собственно он не прав Нативно, что даже подкованный зритель вполне может эту рекламу не заметить. И на момент записи данного ролика нам удалось найти уже как минимум три примера подобной рекламы. Но в сегодняшнем разоблачении я вам поведаю только про одного ютубера. Так как именно этот ютубер настолько сильно при***лся, что против него у нас получилось нарыть не только какие-то догадки... Бля, надеюсь, он упомянет... Уп... Упомянет, блядь. Ебать, только что приебался к тому, что неправильно сказал сам... Упомянет, нахуй. Упомянет еще о двух. Просто, ну, так вот, типа, вскользь. Интересно. Аспироводические теории, ну и конкретные доказательства совпадения и несостыковки. И именно касательно данного ютубера я практически полностью уверен, что он замешан в подобной рекламе. И реклама это настолько нативная, что многих примеров до сих пор можно даже не догадываться. Ведь времена сейчас такие, что для некоторых блогеров таким способом заработанные деньги являются абсолютной нормой. Но для вас простых честных зрителей нет думаю, что каждый копейка. Нет, вошла. не норма. Я, для меня не норма. Для меня. Я типа, вот когда вот эта вся ситуация началась, э э э СВО, там, война, кому как удобно, а, когда вот эта вся хуйня началась. Ну, типа, я же не побежал рекламировать какие-то, блядь, казино, какие-то скамы, блядь. Я продолжил выживать на то, что выживалось... Потом начал стримить, на стримах мне денег иногда кидают. Я вроде бы не голодаю. Я не, не скатился до рекламы в вот, этой хуйни. Счету. Поэтому прямо сейчас ловите лайфхак, как. Да, понял, купить. понял. Пон, понял, понял, хочу... пон, пон, пон, пон, пон, пон, пон. Еще примерно два года назад я начал общаться с блогером Егором, который раньше вел канал. Открываем". Егор! Егор! Где Егор? У Егора сегодня день рождения, кстати, напоминаю. В данный момент уже заброшены из-за низкой активности. Так совпало, что познакомились мы в тот момент. Это был вроде мая 2021 -го года, когда я купил свою первую машину. БФ... Мразм, кстати, очень общительный человек без шуток, типа. Он очень легко идет на контакт с блогерами. Я не знаю, у него какой-то есть навык, наверное, знакомство. Вот у меня, допустим, так не получается. Я очень тяжело на контакт с какими-то медийными персонами, с людьми. Он же, блядь, не знаю. Я вот что не посмотрю какую-то историю с маразмом, какой-то видос того знает, этого знает, этот с ним переписывался, с этим переписывался. Я, блядь, сижу со своей гавани ебаной на твище, сам с собой, блядь, знаю только Мелшера, собственно, маразма и все. И громана, вот знаю еще. Сплайна чуть-чуть знаю. Кого еще я знаю? Да и все, собственно. Или кого-то я еще знаю. Напомните мне, если я еще кого-то знаю. Ну, короче, аморазм, а как будто, блядь, весь YouTube знает и со всеми корешится. Как так? У него реально есть какой-то навык. Он со мной очень... И с ним легко общаться, типа. Вот я не ощущаю... Когда я с ним общаюсь, я не ощущаю, что, типа, вот он какой-то ютубер. А как у меня обычно с остальными. Я, ну, типа, просто чел прикольный. Штребух, кстати, да, Штребух. Как я мог его забыть? Самый святой человек на планете Земля. Пятерку, и Егор попросил меня поучаствовать в фите на его канале. Он тогда снимал серию роликов про тачки разных блогеров. Ну и впоследствии, так как чувак хорошо шарит за тачки, я ему задавал некоторые вопросы касательно своего автомобиля, а также иногда он у меня покупал рекламу в сообществе. Как раз таки последнюю рекламу он у меня купил, когда снимал разоблачение номерострое. И совсем недавно он мне присылает голосовое сообщение в телеге, в котором рассказывает о том, что нашел уже как минимум двух блогеров, которые рекламируют на путики на ютубе. Один из которых Юрий Хованский. И предлагает мне, так скажем, пролить свет на данную ситуацию. Стрежу, сейчас начинается на Ютубе. Прямо сейчас. И я нашел э, несколько блогеров, конкретно два пока что. Пока два. Один из них, Юрий Хованский. доказательствами, что Хованский недавно это было недавно это буквально было. Ну, короче, недавно совсем недавно. В этом году. А, прорекламировал наркотики. Мне 10% профиль переписки с менеджером. А... Я, разумеется, вначале засомневался, делать мне такой ролик или нет. Потому что вы сами понимаете, делать. что составление таких серьезных обвинений нужны стопроцентные доказательства. И я ему написал, что если его слова будут подкреплены какими-то железобетонными профами, я сочтую их таковыми, то я сделаю подобный ролик. И опять же, если то есть ну ты говоришь, у тебя там из профовки есть какие-то переписки, переписки тоже, смотря с кем. Потому что сейчас, допустим, я могу тебе написать, что условно какой-нибудь Влад-4 рекламируют наркоту, я его менеджер, то все правда я проверил. А то, ну, ты сам это не такая прям, доказательная база. Вы, я думаю, сами понимаете, что для раз какой-то скрытой рекламы запрещенки, информации на словах от какого-то левого менеджера и серии брат, отвечаю, явно недостаточно. Но эти сообщения для общего понимания контекста все равно необходимо прослушать. В общем, вначале Егор мне присылает голосовые от своего знакомого, Который на данный момент Ой, является различных блогеров, каких именно мы до сих пор только предполагаем. И тут важный момент. Этот человек еще не знает, что его сообщения были кому-то пересланы, и что они послужат аргументом для сегодняшнего разоблачения. Ну что это конкретно за человек, я вам расскажу чуть позже. Можешь пока мне, пожалуйста, скинуть те каналы, на которых ты активен? Ну, типа, Ой, тебе отпишусь, давай канал, чтобы понять вообще сколько стоит просить и т.д. Еще он бы у тебя есть что на продажу, мне для личного пользования. каналы которые на который ты хочешь видео с выпустить, и который сейчас ведешь. Чтобы понимали контекст, этот менеджер написал Егору с предложением запрещенной рекламы. каналы чтобы понять вообще, сколько стоит просить и т.д. Еще он бы у тебя есть что на продажу, мне для личного пользования. Ну, с майлом это на новом канале, просто рекламить буду. Ну, начале... Майлом это Малстрой, что ли, или кто? Или Егор об этом не знал, и думал, что тот хочет предложить ему какого-то обычного рекламодателя. Егор ему скидывает свой старый канал. ПТАМ, на котором, как вы понимаете, активность уже давно упала, и тот выдвигает ему предложение. Понял тебя. Короче, рекламодатель следующий. Э, это ребята темные, поэтому выплату произведут тебе в биткоинах, ну либо в друга капитал, который ты попросишь. Э, Звезд рекламодатель. Но, в отличие от всех остальных конкурентов, типа там со всех этих прочих сайтов покупке наркоты, э, тут гораздо хитрее. Во-первых, под тебя придумают какой-то индивидуальный план, чтобы тебе не было никаких последствий. Мы уже проводили. Скажем так, мы осуществили несколько реклам И они все успешно прошли Никто не заметил ничего Эта реклама... Антиреклама наркотиков, то есть против наркотиков Их, Им нужно лишь от тебя какое-то упоминание Я вот не знаю просто, какое или где, или как это все сделать Но можно подумать, платят они много И оно как бы должно быть совершенно случайным, нативным То есть ты не должен, оно не должно тебя всплыть самостоятельно, понимаешь? То есть там, сделаешь ты обзор машины, где на стене написано А, вот я начинаю догадываться Поэтому маразм мутит обязательно сейчас все вот эти вот площадки И говорит, не будет, в начале ролика сказал Не будет упоминания никакой из площадок Uh, я, походу, начинаю догадываться типа Просто упоминания теперь заказывают В негативном ключе, просто чтобы на слуху было А, -а ведь, если так подумать И правда, зачем рекламировать вот эту тему uh, Именно прям рекламировать Это же не будет работать Нужно просто, чтобы уже те, кто Употребляют, знали, где взять И это даже, если ты будешь Говорить в плохом ключе, то есть делать Антирекламу, все равно для людей, которые Употребляют, это будет рекламой Блять, это, это, это же реально гениально, это пиздец просто И учитывая вот это все, можно реально ко всем стримерам и к самому, кстати, Маразму Он же тоже э, упоминал название той самой площадки у себя в ролике Но ну, тогда он не знал об этом, кстати, наверное, он об этом скажет Это получается, что можно и к Маразму приебаться в таком контексте Кто бы там мог приебаться, но я уверяю вас, он не знал, скорее всего Точно не знал, делал бы он этот ролик тогда Например, там, дает такой, тихо, надо идти, Тут, блядь, чё, сейчас барыги только не придумают. Два раза просто сказать эту фразу, как то где-то, и тебе за это много денег упадет. Но, соответственно, надо придумать и продумать это так, чтобы ты... У тебя не было никаких последствий. Не только у тебя, но вообще у всего Ютуба. Вот, мы, мы все, все эти рекламы, которые были, продумывали, без последствий, все хорошо у всех. Но мне, конечно, нужно твое согласие. То есть, там, ты получишь нормально, типа, от полуляма до. до... за еще чего. Но ты... КОГО, БЛЯДЬ! Пол ляма от пол ляма на канале умершем вот этом вот, э, который про тачки снимает, он же там показывал, что у него что-то там 60 тысяч просмотров типа того. Где-то здесь, короче, показывал. Да, 60 тысяч, 60 тысяч просмотров, я его на маленькой превьюхе вижу. Пол ляма за 60 тысяч просмотров! Чего? Я образно, я знаю, может чуть-чуть меньше, может больше, скорее всего, больше. Меньше как я говорю, потому что просмотров немного на канале. Но в целом, в целом, почему вы нет? Какая разница? Поэтому я как по себя и, и, и жду какие-то идеи как бы ты это мог э, вообще незаметно внести в видео как бы совершенно нативно чтобы это не смотрелось как какая-то реклама но опять же ты должен есть, говорить наркотики плохо блин, не покупать наркотики то есть это антиреклама понимаешь? не реклама а антиреклама они платят за ними чтобы просто их название звучало в каком контексте неважно дальше его чисто для конспирации якобы соглашается но... ну да это жесть была слушай но ну, предложение серьезное сам понимаешь надо подумать и говоришь 500к за плюс минус на автоканале. ну конечно это я образно по цене договоримся главное придумать как это так подать чтобы все было чеки поки окей думаю что как отпишусь, тогда тебе давно закупать такое начали подобную рекламу, потому что ему интересно узнать об этом поподробнее. И он его спросил, как давно проводится подобная рекламная кампания? Да не очень, не очень. Буквально вот за недели две три такие сделки две, две такие сделки Треть... Ну, третья она еще проводится. И горит, главное помни никакой рекламы, это антиреклама. Людей не надо призывать употреблять что-либо. Наоборот, надо призывать, вести здоровый нормальный тоже жизни. Потому что это плохо. Ну, ну короче, я такую схему буду прикольно. Если нужно по теме, то... Какая разница в каком ключе. Переписка эта датируется первым числами февраля, то есть 7 или 8. -го. И тут важный момент, на который нужно обратить внимание. Менеджер сообщил, что на тот момент было уже два успешных кейса нативной рекламы запрещенки. И третий пока находится еще в разработке. Треть... Но третья она еще проводится. В конце он, кстати, попросил удалить переписку, но Егор уже успел прислать сообщение в избранное. Теперь что же это все-таки за менеджер? Этот чувак, никакой какой-то там дядя Вася с горы килиманжара, какой-то там брат, сват, этот менеджер это Егор Пенсиум Бич. Вот его профиль телеги, но если вы не верите, можете Чё, Ч... Чего Старители нахуй? Манжаро. Не какой-то там брат сват. Этот менеджер это Егор Пентиум Бич. Вот его профиль. Телеги, но если вы не верите, можете узнать его по голосу. Я люблю когда он стрин, уже, еле, -еле выкачивает мое сердце, я вот когда... Серьезно? Серьезно нахуй? Пентиум? Вы, вы не знаете, кто это, скорее всего. Это тоже очень старый э, ютубер. Он вроде бы уже сейчас даже никому нахуй не нужен. Ну, короче, старички, возможно, даже поймут сейчас все. Уже должны все понять. Ебать. Пентиум Бич? Это что получается? Ну получается типа вся питерская тусовка могла вот это вот рекламировать. Ну чисто так вот, если подумать. После да, это... Ты рассматриваешь СССР до момента, когда оно было именно, как я тебе объясню попроще, именно не коммунизмом уже, а именно Советским Союзом. Игорь, главное помни никакой рекламы это антиреклама людей не надо призывать употреблять что-либо наоборот надо призывать вести здоровый нормальный образ жизни для тех кто в танке Егор Пентиум Бич это чувак из питерской тусовки между прочим близкий знакомый Хавана, который вместе с Деном Шмальцем участвовал в выпуске Хованского напросился я Дэну Шмальцем недавно рейд кидал если чё да. раньше у него был канал на ютубе на котором в общей сложности ну было как недавно давно уже точно не помню сколько но сейчас того старого канала он то ли лишился то ли забросил и ведет какой-то маленький канал на полторы тысячи давайте чтобы вы не путались так как их обоих зовут Егорами то менеджера я буду называть Пентиум Бич а своего знакомого просто Егор и так получилось что с Пентиумом Егор познакомился еще два года назад при довольно забавных обстоятельствах познакомился давненько как, Кстати, забавная история, мы с ним познакомились, когда мы вместе устраивались на работу Пентюм ВИЧ, блять вот и Мы с ним познакомились, имелись контакты да потом, короче, я им продавал каналы, парочку канала продавал своих, Мы с ним ну, вошли в плотный коннект Плотный коннект, ну я продавал каналы и так далее вот, свои, у меня дохера хера канал было раньше просто. Не нужно, сделал валялись. Ну вот. Там случилась довольно абсурдная ситуация. Еще во время их знакомства Пентиум Бич занял Егора 300 рублей и после этого вообще на год пропал. Зачем ты туда вставил и реально какой-то сюр? И только спустя год, когда 300 рублей Пентиум, видимо уже заработал, они снова начали общаться. И Егор продавал Пентиуму какие-то. Че, у меня опять его офнулось, что ли? Че? Че? Я пропустил, да, че-то? Блять, на каком моменте? Тохер канал был раньше просто. Не нужно. Давайте чуть-чуть отмотаю. -чуть Там случилась довольно абсурдная ситуация. Еще во время их знакомства Пентиум Бич занял у Егора 300 рублей, и после этого вообще на год пропал. <свят> Блин, <свят> это я пиздец поставил, это -то. И только спустя год, когда 300 рублей Пентиум, видимо, уже заработал, они снова начали общаться. И Егор продавал Пентиуму какие-то свои старые заброшенные каналы. И тут внимание, на тот момент Егор еще не знал, что Пентиум курирует рекламу запрещенки. Но это все не так уж и важно. А важно то, что этот менеджер, который предлагает блогерам рекламу наркошопов, это Пентиум Бич, который так или иначе связан с Хваном. А также если вы... Это пиздец, пацаны. Ну, типа, что, чтобы вы понимали, я Пентьюм Бич. Час смотрел в детстве, как и всю питерскую тусовку. И Дена Шмальцева, вот это, и Свергона, и Пентиум Бича вот это вот все. Юлики, Кузьмы всякие, вот это вот, хаванские. Я раньше все это смотрел, и Пентиум Бич мне нравился. Он казался очень милым, таким классным Думаете, что какие-то голосовые я вырвал из контекста, то в своем телеграм-канале я публикую все голосовые без цензуры. И после небольшого куска полученной от него информации... Это хорошая реклама ТГшки. Мне бы так. То есть о том, как вообще в принципе должна строиться реклама того наркошопа, про который он рассказывал. Вы помните, реклама должна быть максимально нативной, должна создаваться на принципе антирекламы. Мы начали копать. То есть блогеров уже, вероятно, замешан в рекламе того самого наркошопа, название которого я не могу здесь произнести. И первый блогер, которого мы начали подозревать, это Юрий Хованский. Как вы знаете, на данный момент времени Хованский снимает на своем канале еженедельные выпуски новостей в следующем формате. Прочитал какую-то новость, затем прокомментировал ее своей манере. И признаюсь, честно. Да понятно, Сначала лебедь. Потом Стаса и как просто, а теперь и Хованский Ну, я смотрел эти новостные выпуски Хованского Полная постная залупа, блять У Лебедева и у Стаса и как просто в миллиард раз интереснее смотреть Прям, блять, на голову выше Хованскому как будто максимально похуй Лебедеву тоже похуй, но он, у него как бы образ такого похуиста даже я некоторые его выпуски смотрел, потому что подача ухана действительно в какой то а, а мне вот не нравится на фоне Лебедева и стаса, говно подача. И вот в одном из его выпусков, а именно Николай Соболев и агент, Визулина против Стасанки, датирующийся 5 февраля 2023 года, запомните эту дату, мы нашли тот самый изоопаучный фрагмент, от которого мы и будем с вами плесать. Прямо сейчас я на ваших глазах обновляю страницу, и в избежание того, что Юра захочет вырезать этот фрагмент, я вам напомню. Ролик на сегодняшний день длится 36 минут 58 секунд, а нужный нам таймкод это 24 минута 48. Секунд. Еще вам будет скачать этот ролик, на всякий случай. Ну да. В избежании страйков от Юра лицо его предпочту заблюрить. Европейское агентство по мониторингу наркотиков Представило результаты масштабного исследования Даркнет-площадок на территории СНГ После ареста серверов Гидра Появилось большое количество площадок Желающих занять освободившееся место лидера Кто бы мог подумать Кто бы мог подумать По экспертов Первое место уверенно занял Маркетплейс, Как количество количеству магазинов Так и по покупателей В общем-то это все ерунда Я помню, раньше был Ранг. Потом э, столько сил потратили на то, чтобы его закрыть, появилась гидра. Теперь потратили столько сил, да э, гидру появился бут***т. Ни одна война с наркотиками за всю историю человечества, вдумайтесь, не была выиграна. То есть можно посадить каких-то конкретных людей, закрыть какие-то площадки, но пока не начнется качественное изменение уровня жизни в обществе, наркотики все равно будут покупаться и продаваться. От этого никуда не деться. Помните, дети, наркотики это зло. Э, предоставьте борьбу с ними профессионалам. Опять же, фу, Вам не показалось, что он это, ну, как будто, блядь, ну, читает я не знаю как объяснить, ну как будто, как будто, я хочу потом этот момент пересмотреть, прям зайти на видос Хованского и глянуть этот ролик Но так уж показалось, как будто вот он прям читает по бумажке, ну не как вот допустим новость озвучивает и свои мысли озвучивает, а как будто блять по ТЗ Телеграм-канал. Который... Видос скрыт у него? Серьезно? То есть он его уже скрыл, когда его уличили в этом кто меня смутил, это то, почему Юра не подкрепил эту новость никаким скриншотом Ну окей, этот скриншот можно подделать А второе, внимание, такой новости просто не существует Я пытался вводить в Гугле и так, и сяк, и на английском языке И как-нибудь Европейское агентство по мониторингу наркотиков Д'Аркнэт, СНГ Я нигде не смог Европейское агентство по мониторингу наркотиков Как это вообще? Европейское агентство по мониторингу А как Европейское агентство может мониторить наркотики? Вот, ну, как? Это, это в принципе такого агентства быть не может Это даже звучит глупо по-моему Найти такой новости, которую озвучил Юра. Дальше мне стало интересно, что это вообще за Европейское агентство по мониторингу наркотиков. Нет, да, Википедия, но называется это немного не так. Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости, сокращенное МСДА, агентство Евросоюза, находящееся в Лиссабоне. Агентство основано в 1993 году для координации сбора и обобщения информации об употреблении наркотических веществ в государствах Европейского Союза. Агентство регулярно публикует отчеты об употреблении наркотиков в европейских государствах а также выпускает информационный материал о наркотической зависимости и сопутствующим заболеваниям. Гепатиты туберкулезе, инфекции ВИЧ. Так, обновление 2017 года MCDDA планирует задействовать хакеров для борьбы с наркотиками в интернете. Соответствующий пункт уже включен в работу. Организации до 2025 года. Все, больше даже в Википедии информации про это агентство нет. То есть, вы видите, это агентство еще с самого первого дня своего основания анализирует информацию об употреблении наркотиков только в странах Европейского Союза. Нигде нет информации, что это агентство работает на территории СНГ, на территории других каких-то стран. То есть, это агентство не международное. Дальше я не поленился и открыл официальный сайт этой организации на английском языке и перешел в раздел, где публикуются новости. Вот он, MCDDA, раздел News, обновляю страницу и начинаю листать. Ни за февраль, ни за январь, ни за декабрь, ни даже за ноябрь. Такой новости просто нет. Я вам в описании оставлю ссылку на сайт, чтобы вы сами убедились. То есть, Юра придумал эту новость просто из головы. Да и слушайте сами. Европейское агентство по мониторингу наркотиков в своем исследовании употребления на территории страны СНГ составило список самых популярных наркошопов вместе с названиями. Это же звучит как помнишь абсурд. Хотя нет, подобную новость я нашел. Знаете где? В одном из помоих телеграм-каналов по криптовалюте, на который я каким-то чудом был подписан. Я вроде вообще на него подписался как на канал спонсора, чтобы ролики из тип в бате без ватермарок скачивать. Но там было обязательно условие, типа, подпишитесь на наши каналы спонсора. И может быть случайно не отписался. И там мы можем видеть следующий скриншот, даже вместе с графиком. Однако при запросе на английском языке первоисточника этой новости я так и не увидел. И теперь смотрите, название этого наркошопа является в данном посте гиперсылкой. Ну, я думаю, вам не стоит рассказывать, что в про криптовалюту может быть такая же реклама запрещенки. Если вы еще раз переслушаете голосовые пентюмбича и пересмотрите ролик Хованского, то можете сделать вывод, что Хованский сделал эту рекламу чисто как ПТЗ То есть невзначай упомянул на... Блин, короче, ну не оскорблении оскорбление а маразму вообще ни капельки сказано, но он вот разжевывает почти не почти, а 20 минут ролика то, что можно было вот буквально Ну за 10 рассказать. Название действующего наркошопа порассуждал о том, что человечество еще ни разу за всю историю не смогло выиграть войну с наркотиками, употребил фразу действующий лидер рынка, что немаловажно, и в конце не забыл упомянуть, что наркотики это плохо. И теперь еще один интересный факт. Я вас просил запомнить дату 5 февраля, когда Хованский выпустил этот ролик. Именно в этот день была новость о том, что на московских рекламных баннерах можно было лицезреть рекламу. Чего? Правильно, того самого наркошопа. Я в такую череду совпадений просто не верю. Пенсион бич в прошлом, хороший знакомый Хована, который предлагает подобную рекламу. Какая-то фейковая новость, которая не существует. Точно такая же реклама в каком-то, по-моему, телеграм-канале про. Ну, о, есть... я, я, я все-таки закончу свою мысль. Маразм объясняет так, как будто его смотрят, ну, типа ультра чел. Я не думаю, что люди вот настолько тупые, чтобы им нужно было. По сути, одну и ту же мысль разжевывать вот так долго. Вообще не в оскорблении, не в плане то, что контент плохой, и то, что просто, просто слишком долго разжевывает то, что можно было бы короче, наверное, сказать. Но зато, наверное, таким языком до больших людей дойдет среди его все-таки аудитории. наверное, помладше будет аудитория. Наверное, все-таки помладше. Наверное, все-таки правильнее, что так вот разжевывает, но вот мне лично немножко долговато это смотреть. Еще и даты, так сказочно, совпали. Ну и в конце самый сок. Его решил связаться с Пентиумом по дискорду и вел скрытую запись на телефон. Можете послушать. Очень интересный фрагмент. Например, тут был чувак, который новости читает, mm -hmm. ну, чисто новость, да, как у Лириков Рама. У него специально выпустили новость. Mm -hmm. mm -hmm. Да, то есть выпустили новость, что там каким-то каким таким агентством, европейским. Там было выписано, что в РФ с огромным катарачек. И вот там на лидирующие места занимают вот, вот, это, mm -hmm. там, после вот это вот. Там вот сказали, как вот это Лидирующие места занимает. Вот такая площадка, и все. Опять же, фут, и записи я вам оставлю в ТГ. Кстати, еще забыл добавить. Пентиум Пич, оказывается, просил Егора связать его еще и со мной. Якобы рекламодатель очень заинтересован в моей молодой аудитории. Егорович, а ты можешь меня э, с маразмом связать, чтобы он мне в Телеграм написал? Или чтобы я ему в телеграм написал? Ну, потому что вот есть к предложение. Mm -hmm. Давай, потому что его хотят, хотят купить, вообще только за с ним поработать. Но от него требуется статистика по каналу. И есть же предложение, которое и, ну, ему можно сделать по рекламе. Конечно, Пентиум. Пиши, и статистику тебе скину. Только ты сразу выбери, тебе бутылку кока из Турции привести оригинальную. Или добрый колу тоже подойдет и какой мы тут можем сделать вывод? Многие закономерно начнут обвинять меня в том, что проливая свет на данную проблему, я делаю еще большую рекламу всякой чернухи. Ведь что в, случае с рекламем, что в случае с Хованским? Многие зрители даже и не поняли бы, что это реклама. Таких я закономерно хочу послать в задницу, потому что раскрывая и рассказывая о преступлении, ты не становишься соучастником данного преступления. То, что да. происходит сейчас, это нативная реклама, то есть самая опасная из всех, которые существуют. Вы думаете, просто так наркошопы готовы платить бешеные гонорары за малейшие упоминания? Нет, нифига, потому что такая реклама работает, и она окупается. И если мы сейчас будем об этом молчать, то через несколько лет это уже будет не нативная реклама. А каждый третий будет снимать ролики в футболке, как Николай. А для зрителей это уже будет абсолютно норма призывать вас ни к чему не буду так как это запрещено правилом ютуба но думайте сами как относиться к подобным блогерам но если вы думаете что на хаване все и ограничилось то можете посмотреть по ссылочке в описании ролик егора где он уличил в рекламе запрещенки еще несколько крупных блогеров Ну и поддержите его лайк и подпиской за предоставленную мне информацию если мы вместе с вами дадим этому спуску сейчас то когда из-за этого будут блокировать youtube будет уже поздно на этом у меня все ребят ставьте лайки и распространяйте этот ролик бля хороший ролик хороший немножко долгий но хороший я еще под окончание хочу сказать вот опять же претензия к тому что вот стримеры смотрят ютуберы делают ролики стримеры смотрят как никогда, там прорекламировал это все. А теперь, собственно, вопросик к вам. Вот буквально недавно появилась новость и реально блокируют стримера, а стримеры на очко подсаживается, которое казино крутит. Челики в прямом смысле рекламировали обман населения, ну то есть казино, блять. Не, ду не думаю, что кому-то нужно объяснять, что такое казино. И вот рекламировали, рекламировали, а теперь за них взялась власть. Чем вам не борьба? Чем вам не освещение проблемы, которая привела хоть к каким-то результатам? Если у кого-то из вас есть претензии по поводу, зачем блогеры это освещают, зачем стримеры это обсасывают, зачем разным делают как маразм в конце ролика искал вы дурак вы не понимаете как все работает потому что вы э, хотите из двух зол мы выбираем меньше то есть мы пытаемся освещать эту проблему чтобы эта проблема решилась со стороны государства а в тот же момент э, люди которые вот недовольны блогерами и стримерами которые это освещают вы э, просто хотите выбрать большее зло чтобы это дальше распространялось чтобы этого было еще больше чтобы рекламировали наебку в виде казино и крутили стримера дальше вы хотите чтобы Собственно, рекламировали котов на Твиче, на Ютубе, вот как Никоглай или Хованский. Я полностью верю этому ролику. я Ну, тут, по-моему, все супер очевидно. Типа, плюс, чат, если согласны, что типа Хованский реально рекламировал котик. Ну, и тут тут слишком много все сходится. И вот это, насчет этой новости, то, что фейковой новости Ее придумали, это как бы 100% То есть он озвучивает новость, которой нету Это, по-моему, уже на этом можно было закончить А еще вот этот звонок в конце, по-моему, это уже Все, пиздец, ну типа, а что дальше? Ну все, он созвонился, блядь, с Пентиум Бичом И он прямо сказал, что чел, который Озвучивает новости, а это, блядь, Пентиум Бич, Рекламный менеджер Хованского, нахуй тут, тут слишком много Совпадений, я даже не знаю, будет ли Они как-то выкручиваться или нет Но, короче, да